Всем привет, вы на канале Тёмча всем приятного просмотра, а мы начинаем. Погнали. Дальше мы проверяем 10 мифов челлендж. На этом телефоне заготовлены все мифы. С первого снять ролик за 20 минут, это вот этот ролик снять за 20 минут. Возможно ли прочитать за 6 минут 20 страниц? Возможно ли за 15 сек, сек выпить вот эту полная бутылка воды. Когда я снимала за 10 секунд, это невозможно было, а за 15 можно в работе. Возможно ли пройти 100 шагов за три минуты? Возможно ли отжаться 5 раз за 30 секунд? Потом, возможно ли простоять в планке 60 секунд? Почему 60 секунд? Потому что я не люблю стоять в планках, кто не знал об этом. Возможно ли съесть конфету за 10 секунд заготовлено? Возможно, возможно ли одеть куртку закрытыми глазами? И десятая, последний то самое. Это кошачий корм. Съесть его. Фух, ребят, сколько мне сегодня надо будет терпения? Ну а мы начинаем. Так, первый миф выполняется. Мы узнаем будем это на протяжении ролика. Блин, ребят, переживаю за вашу понюхали. Следующее. Возможно ли за 6 минут прочитать 20 страниц? Я засекаю время. Время, время пошло. Я вас поставлю на паузу. У ребят осталось 4 страницы, и прошло только 4 минуты. Я буду... Так, да, вот сейчас включу, что пауза что прошла минут 6. И пока будем играть. Три страницы. Последние, ребята. первый миф готов 8 минут прошло чтобы я прочитал 20 страниц 20 страниц по 59 страницу 139 учебник 6 класса улетает туда <coughs> прилетел куда я хотел а, третий миф мы сейчас проверим прошло ровно 3 минуты как ролик уже идет но в самом деле, потому что вы стоите, стояли мне меня еще на паузе камеры. И скорее всего, будет уже 2 минуты, как вот сейчас, на данный момент. Потому что я вырежу половину монтажки. Так, Идем в... Следующий, а возможно ли за 15 секунд выпить полную бутылку? Полная. Это, кстати, бутылка из моей столовки. Самое интересное. Сколько там литров? Ну, ладно. Заходим опять в секундомер, сбрасываем, открываем, чтобы все было честно. Фу, блин, стрёмно, вот, однако. Раз, два, три, начали. Я это сделал Все, ребят, я полностью А, нет, не полностью Блин, ребята Это невозможно За 15 секунд выпить полную бутылку воды, ребят Понимаете, когда она так Вода тяжелее попадает в рот И когда ты еще глотаешь Проходит, ну, мили 5 мили Это невозможно было Мы это кидаем землюсь следующий миф ребята возможно ли пройти 100 шагов за каких то 3 минут короче ребята, время пошло 2.55 уже И, ну будильник у меня прозвенит а я считаю ребят 10 шагов уже есть 20 шагов. 30 шагов. Самое интересное, я шагаю вокруг куфика, на котором лежат уже с того мифа те, кто не знал ребят та бутылка которая 24 часа на кровати который вышел сегодня видеоролик подпишитесь посмотрите пожалуйста, этот видеоролик потому что я на очень старался 60 шагов ребят, я считаю в уме и с вами разговариваю это возможно шагаем шагаем кстати вот место где я сейчас снимал 70 шагов интересно сколько времени осталось Минуты пятьдесят осталось. Восемьдесят. Ой, ребят, не восемьдесят. Семьдесят оказывается. Я сбился, на... я плюс десять все прибавила за то, что я неправильно посчитал сейчас. Я посмотрел по э, телефону, Потому что там показывают, сколько шагов я еще прошел. прохожу. Вот теперь 80, ребят, полностью. У меня уже голова крутится. Ну, там не вокруг было написано, мне просто лень было ходить по всей комнате. Это было бы еще быстрее. 90, наконец-то. Ребят, пошла... 95. 96. 98-99 стоп Ребят, 100 шагов готово. Осталось из 3 минут 49 секунд. Если мы объегаем, то быстрее бы было бы. Поэтому, ребята, я подняла выполнять следующий челлендж. Я подъемотался, чуть, чуть пошел пошл шагов, и следующий миф это возможно ли за 30 секунд отжать за 5 раз. Uh, таймер я поставил на 10, 10 секунд с того мига, осталось 10 секунд, поэтому начинай. Ой, блин. <с <Boot> <с> блин, скользят носки, поэтому... Ой, Начина... рука соскользнула. 18 секунд, давайте я чуть перерыв сделаю, потому что а у меня очень сильно начала болеть рука. Плюс я еще подизмотался чуть-чуть. <пус> я за 5 секунд успею. Сделать. Все. ребят. Мы за 30 секунд смогли сделать 8 раз, но это с 10-секундной передышкой. Потому что у меня сильно болит нога уже. Поэтому мы переключаемся за стол. Короче, ребят. Следующий это, возможно ли за 60, ну, одну минуту простоять в планке. А, таймер я приготовил, сейчас его просто буду начать И время начнется, мне только надо понять, сколько мне надо расстояние Так, ребята, я вас отодвигаю Подождите, ребята, давайте расслабиться потому что, ребята, это реально тяжело Я еще прошел 100 шагов, 5 отжиманий это уже подизмотало меня чуть-чуть я могу и выполнить задание все время, время пошло, ребят, 59 секунд осталось. Ребят, осталось 5 секунд. Ребят, это тяжело. У меня потихоньку начинается педаль сказать. Все, ребят, с А время закончилось. Я закончила. Короче, мы простояли минуту в планке, все было по чесноку, когда вы увидели, что я в такой позе был, потому что у меня уже коленки, коленки почти докасались до пола, это было вот так вот, блин, вот так вот как-то было, Они не повторю, у меня просто уже нога оттекла, болит, Жестко, а мы сейчас прочитаем следующий миф и пойдем его выполнять. Возможно ли съесть конфету за 10 секунд? Ну почему все с меня? Ну? Нам нужно, ребят, таймер, секундомер даже. Мы сбрашиваем своим и восстанавливаемся. Подождите. Фу. Кстати, никто не знал. Я взял стол и стул у своей сестры. Кстати, передаю ей привет. И при передаю привет своей маме, потому что она посмотрит 100% этот видеоролик. Фу. Ребят, батончик Обычный батончик, вы можете сами проверить Без воды будет тяжело ну, Ребят, нас готов Держим в руке Я... Стоп. Ребят, даже 6 секунд больше. Занял на это 6, 6, 6, 16 секунд, потому что я без воды никогда не ем конфету. Потому... Если, если без чая, без молока, без воды я не пью. Ну, почти не смогу съесть за 10 секунд конфету. Мы ее ели сухую, поэтому на 6 секунд дольше было. Ну, миф разрушен, это невозможно. Без воды. Мы сбрасываем следующий ребят. Следующий ребят. Это связано с крутением 50 раз. Я вас сейчас возьму и пойду крутиться 5 раз. Блин, подождите. Что этот штатив какой-то такой странный? Всё пошло Блин, я штатив буду надеть, потому что меня раскрути... раскрутило уже Ух, ух, ух ты Ёлки Палки Всё, 50 секунд, 50 Ой, не 50, а 50 кругу Видите, ребят я не могу, ребят, стоять вообще на ногах. Я не могу до... стоять на ногах. Мне надо, надо еще продержаться какое-то время, чтобы сесть. <свы> и там пушек. Я чуть на пушек не пал. Фух. Ребята, я это сделал. Вы видели, на какой я скорости это делал. И это реально тяжело. Оцените, пожалуйста, мои старания и мои возможности а, снимать на вас. Для вас видеоролики. Сейчас я поставил вас на штатив, потому что тут штатив упал. Блин. Для камеры. Кстати, вот экшен-камера, которую я снимал про что шагов. С помощью камеры снимал. Снимаюсь помощью другой камеры. Следующее задание я сто процентов угадаю. Это можно ли откры... одеть куртку закрытыми глазами. Худи-куртку. Ну, это просто худи одеть. Это не курт. Вообще, когда мы заготавливали этот вопрос, мы не рассчитывали, то, что это будет зимняя куртка. Это же миф придумала был летом. Считалось, там какую-то легкую куртку. Но это же сейчас зима. У меня зимняя куртка только есть сейчас. Но это будет жарко. В помещении особенно. Одевать ее закрытыми глазами. Я одену худи закрытыми глазами. Мы идем за худи. А вы тут, постойте. Кто не знал, ребят, это девятый миль. В худе. Мы сейчас выпрямим ее. Я буду сидеть полностью по... Оставшийся ролик в помещении в худе. Все, ребят, я закрываю глаза. Все, глаза закрыты. Я, ребят, ничего не вижу. Я не вижу, где вы, я не... Куда я смотрю вообще? На камеру или куда? Ладно. Так. Я ничего не понимаю. Нет, я чувствую. Блин, либо я ру руку не могу найти. О, б -б -б -б -б. давай, давай. Давай. Ребята, я ее делаю закрытыми глазами. А это был девятый миф, последний миф, самый ужасный. <сёк> Давайте его прощем. Возможно ли съесть кошачий корм? В студию кошачий корм. Так, вот мне его принесли. Вот он. Вот мой рот. Ребят. <сёк> <сёк> не хочу сдохнуть. Если я сейчас траванусь Я не выполняю ролик Но Конечно это все безопасно Потому что я Точнее продакшн Прочитал весь интернет Можно ли съесть кошачий корм Сухой кошачий корм Можно съесть Мокрый кошачий корм Нельзя есть Вот этот можно еще Ребят, Я сейчас хочу Смотрите голоса, чтобы не рецепторы не работали. Конечно, ребята, это не кошачий корм, ладно. Шутками-шутками кошачий корм. Пахнет рыбой. Да что ты, рыбный король. А я подпору меня вручил. Вот он. ребята, это невозможно съесть кошачий корм. я кошек креплю, я понимаю, все, ну это ужас. как люди этот корм едят, я не понимаю. самое интересное, я когда его начала есть, я вообще ничего не чувствовала, как подушечка обычно, кто знает, корм так, ну есть э, еда с подушками связанная. я такой почувствовала просто обычным печенье. Потом я начал чувствовать этот рыбный такой вкус. По-моему, вот это... что-то с кошками начало во рту происходить, и я это не выполнила. Я это не выполнил, Не выполнила это задание, потому что миф разрушен. Это невозможно съесть. Ребят, я хотела вас попросить, поставьте обязательно лайк, подписочку на канал, потому что это самый дорогой видеоролик на моем канале. Чтобы вы понимали, я хочу показать вам то, что я человек, который ну, не люблю фотографироваться, сниматься у кого-то на канале. Я снимаю для свой канал. Я стараюсь для вас. Мы стараемся с командой для вас. Хоть и монетизация сейчас плохая, но, ребята, мы стараемся для вас. Кто хочет заказать рекламу канала, рекламу на канал, пишите ее на почту, которую для сотрудничества мы оставили в описании. Так что всем спасибо, всем пока-пока.